Буду очень благодарен за ответ. Человек не может быть счастлив в работе. Работа — это вот, ну, то, что нужно для жизни. Счастье приходит от внутренней жизни. От, когда, вот, давайте нарисуем такую картинку, допустим, человек имеет свою среду, свою семью духовную, в которой он приходит каждый день, общается, получает наставления, занимается духовной практикой. Ну, то есть течет жизнь в, эти, в этих отношениях. Это счастье. А работа это аскеза. Не бывает так, чтобы аскеза давала полное удовлетворение. Конечно, работа должна в какой-то степени нравиться, но иногда может и не нравиться. Не всегда бывает, что работа нравится. Как положено по судьбе. У женщины вообще не может быть такого, чтобы работа полностью приносила счастье все. Потому что работа — там не семейная атмосфера. Женщина испытывает счастье, когда она в семейной атмосфере, ну, находится с близких отношениях с людьми. Вот, допустим, в духовной среде можно строить близкие отношения, на работе — деловые отношения. Там близкие отношения не построишь, потому что там люди собираются не для отношений, а для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому вы разделите вот эти две вещи в своем сознании. Если хотите лично можете встать, написал, допустим, я с вами буду разговаривать, чтобы я вас не видел. Да, ну садится, все я понял. Вот. Просто поймите, разделите в своем сознании эти две вещи, работа и счастье. Вы сейчас находитесь в депрессии. То есть результат этой депрессии это не ту, нереализованность, понимаете, как личность. Не реализованность. Видите, семейных отношений нет когда ребенок есть, уже нет, вот. нет отношений, мало общения с людьми, мало женской реализованности, понимаете, из-за этого ну, энергетика застаивается в психике, нет движения психической энергии, есть депрессия, а депрессия уводит человека в сферу, несостоятельности, понимаете, потому что депрессирующие люди никому на работе не нужны. Они ну, не приносят счастья, понимаете? Женщина счастья на работе не может создавать как мужчина. Она пользуется энергией счастья. А если она совсем депрессия, кому она нужна? Получает замкнутый круг. Поэтому вам не с работы надо начинать. Вам надо начинать с своей внутренней жизни. Найдите свою семью духовную. Найдите место, где бы вы испытывали счастье. Найдите то место в жизни, где бы вы реализовали себя в духовном плане. И это даст вам силы и развитие. Понимаете, вот, вот надо мыслить в этом направлении. Вы не в том направлении мыслите. Вы думаете, что есть такая работа, где бы вы были счастливы. Отнош... Ну, женщина счастлива только в отношениях. Поймите разницу. Мужчина счастлив в деятельности. Когда что-то движется, он что-то делает, это его счастье. Он должен что-то доказывать кому-то, чего-то достигать, что-то менять в жизни. Понимаете, мужчина там счастлив. А женщина счастлива в отношениях. Ей нужны отношения, искренность, глубина, чистота. И она счастлива тогда. У вас есть отношения с кем-то, где вы, вы были счастливы? Ну, Что-то так, как-то скучно не видно по вам. Не видно движения энергии, не видно. Давайте вот в этом направлении двигайтесь, хорошо? Развивать себя как личность, которая имеет духовные отношения, большую какую-то среду общества людей, с которым у направляет отношения с ним. Люди в невежестве, одиноки по, по определению Кроме того, они еще в обществе занимают такую нишу, а, нетрадиционную, будем так говорить. Это обычно криминальная ниша или наркоманская ниша, или просто люди живут, страдают в отношениях, там, бьют друг друга, бьют. Вот они ниша, там люди тоже одиноки, потому что у них только деловые отношения. Они вот на работу, дом, работа, дом, кино. Иногда дружат а друг с другом. А, дружба у них такая, как ну, дружба. В техниках. Ну, то есть поехали, отдохнули, подружили. Но ну, это же раз в месяц там. Нет, нет, нет А люди благости, они дружу постоянно, у них общая духовная жизнь, отношения к Ценность другая жизнь уже не работает. Просто благодарность, диссертация. Просто встаньте, кто написал, и скажите что вы хотите меня. Просто двух словах. Я вам отвечу. Как раз вот, что значит. Слова всех вопросов. А? Это а? да, Вот задавайте некий вопрос. вопросы. там первый вопрос. В общем, у меня строго когда строго строго строго строго строго строго строго строго строго строго строго строго строго плохо. Почему? Сильные строго сильные узлы. узлы. У меня тоже сильные узлы, что дальше? Каждый день летом а? что-то происходит. Ну, нормально. Mm -hmm. Что-то плохое происходит. У меня плохое. А вообще, может быть, что-нибудь. Хороший человек, может Вот я хочу спросить, как можно переориентировать себя. Что То есть, не вокруг, там не встречаются какие-то а, хорошие. Знаете, как бы у меня тоже бывают растет, какие-то неожиданности, да, вещи бывают какие в таких жизни, но ориентировать себя невозможно, потому что так вот действует судьба, она есть. Просто можно поменять восприятие. С помощью молитвы духовной жизни можно по-другому спокойнее ко всему относиться. А если сильные узлы, как Вы говорите, то это означает также сильная способность бороться, плохой судьбой. Потому что если они слабые, хуже, а если сильные, то может события будут сильными, но у вас также есть силы менять это все, сражаться с этим, бороться. Вы сильная личность, если у вас сильность. надо учиться, смотрим, вот, при победе он чувствует. Сильно жить надо учиться. А поменять ничего не поменяется. Программируемая, она плохая, Как? как? Ну, если, ну, опять что-то, ну, тяжелое, Что-то да? непонятно, что, что вы имеете в виду конкретно? Ну, я понимаю, что теперь... Это означает мнительность. То есть, если вы просто ждете чего-то тяжелого в жизни, это означает, причем чем не ни при чем. Это просто мнительность. Означает страх перед трудностями. Этот страх — признак лени души. Если вы трудиться над сердцем не хотите, то тогда вы будете бояться трудностей. Но учиться трудиться сердцем, то есть нужно молиться, нужно побеждать судьбу, когда страха не будет. Ну вот, допустим, я, допустим, боюсь холода. Вот как мне преодолеть страх холода? Нужно закаливаться? Ну, отдайте микрофон назад, я с ними закончил. Я боюсь, что что-то произойдет, но пятненько что а непоправимое означает, что вы не вкладываете достаточно усилий, чтобы поправить. Нет ничего непоправимого в этой жизни, вообще ничего. Даже смерть, вот человек уходит из жизни, если он уходит правильно, тоже не непоправимое. Он счастлив и все нормально у него. В этом мире нет ничего непоправимого, просто есть разные объемы работы души. Есть вот что я есть маленький если у вас большой объем, вы просто трудитесь много и убеждаете, и все. Да, не правил ничего нет вообще. Есть просто разный объем работы души. А вот то, что я заметил у вас, вы не хотите душой трудиться, вам не нравится. Вам хочется жить, просто обалдеть и все, счастливо. А трудиться душой не нравится. И если это так, то тогда шансов нет быть счастливым вообще. Потому что счастье человек может в этом мире достичь только с помощью сильной, радостного вот, труда сердца. Вот есть трудность, но вот, вы ее не преодолели. Я вижу у вас трудность, вы не стали мне рассказывать ее, но вы ее не преодолели. Она как есть, так и есть. Почему? Потому что вы просто на нее обращаете внимание со знаком минус. Вот, допустим, пример. Допустим, я что-то потерял. да? Ну, потерял просто и все. И, а я об этом думал, Ой, я потерял что-то. И уже это не и все, и как и что дальше? Так можно всю жизнь прожить. Можно помолиться просто, как бы судьбу просить за это, и все. И дальше идти по жизни. Но вы не хотите прощать судьбу. Вы уперлись в свое, у вас прямо, прямо такая психика. Вы уперлись, что вам надо вот, вот это, чтобы счастье ваше. Не хотите трудиться сердцем вообще. Боитесь плохих событий. Означает нежелание трудиться. Но если вы вот хотя бы первый шаг сделаете в сторону труда, сердца, сразу же станет легче жить. Это вопрос просто вашего, ну, это вопрос вашей нацеленности в жизни, вопрос настроения. Понимаете, вот пример такой, допустим, студент, у него экзамены, куча экзаменов учить, и будет каждым днем приближается экзамены все ближе, и он начинает уже как ну, по ночам спать не может отпутить экзамен, боится. Страшно ему. Просто он сядет учить, вот только сядет учить, и сразу все поменяется в жизни. Он уже распланирует, насколько он и как может стать, уже распланирует все постепенно. У него этот объем работ начнет в мозгах перевариваться. И он сразу ему легче жить, станет уже сразу, как только он начнет учиться. Вам только надо первый шаг сделать в сторону другого отношения к жизни. Вы боитесь жить, жить, боитесь жить просто. Понимаете? Это какой? А первый шаг это вот то, что мы здесь делаем, это рано утром садиться и повторять молитву. Я Вы так сказали? Вы так сказали? Ну, вон, вон. Я тоже. Добрый день, дорогие друзья. Россия Сегодня я два часа повторял молитву. Чувствуете ощущение? Нормально, нет? нравится мне А что такая несчастная? Вы читаете с голосом? Со святым человеком? «Воспряните, друг. воспряните». «По женски». «По женски» означает «я не могу, Господь, я слабая, но ты можешь мне помочь». «Я буду тебе служить, буду молиться, а ты сделай так, чтобы у меня была победа в жизни». Поможете это самому, как бы идти и побеждать. «По женски» почувствовать себя беспомощно и попросить. «Не сидите ждать, когда будет плохо, или бояться этого» а молиться, просить Боженства побеждать, всюду, просить помощи от Бога. Слушать голос, молиться и вот в состоянии беспомощности просить помощи. Когда в сердце сила появляется сразу. Не поддавайтесь вот этому скорби в вашем сердце. Не поддавайтесь. И не делайте из этого философию, да? Никакую. Не островок сказал, не понеслась. На два листа. Ч? Но у меня тоже есть плохие события, что? Вот, вот буквально час назад плохое событие произошло. И что теперь? Ну. Нормально, плохие события в жизни у каждого. У кого нет плохих событий в жизни, поднимите руку. И сказал опове, но прожить без потеря невозможно. Как понять свое предназначение? Без причины не имеет руки и ноги. Какая может быть в этом причина? Как понять свое предназначение? Кто спрашивает, мужчина или женщина? Вы? Ваше предназначение близкие отношения с людьми. У вас есть семья, жена муж есть? Есть. Дети есть? Нет. Вот ваше предназначение детей сейчас начинается заботьте Заботиться о нем, нужно любить его, служить ему. Вы отшиблены в личной жизни. У вас нет энергии, не течет в сторону личной жизни. А когда энергия у женщины не течет в личной жизни, она хочет с помощью работы восполнить то, что надо восполнять в личных отношениях. В результате психика поворачивается в социальную сторону, и она там пытается теплые отношения со всеми строить, пытается найти любимое дело там, и все прочее. Но работа для женщины это развлечение, это не, не, не, не жизнь. А вот когда женщина реализовалась в личном, и она выкладывается там, у нее много там побед, реализации, опыта то тогда, чтобы отдохнуть от этого всего, она может пойти спокойно чуть-чуть работать. Просто как от отдыхать от дома, в такое. Но это не предназначение для женщины работы, это хобби, просто отдых от личных отношений, от семьи. Но если женщина вкладывается в работу, как в и хочет там все тогда четыре стадии. Первая не нравится, вторая стадия устаю, третья стадия замучилась, четвертая ухожу. И так и сделают. Если вы там ищете свое предназначение, деятельность, тогда вот четыре стадии. А если вы просто ходите туда, просто отдохнуть пообщаться с людьми, там что-то поделать, чаек попить, пожелать Тогда другой вопрос совсем. Что вы хотите от работы решить? Вы хотите там жизнь свою организовать? Это невозможно. Организуйте ее в семье. А все остальное для женщины реализуется легко, если она реализована в вселичной жизни. И легко понять, где она будет отдыхать. Вот так, От напряжения трудности лично Где легко легче отдохнуть? В какой обстановке? Для женщины работа не работу находит, обстановку находит. Если обстановка понравилась, все, она там работает. Нужна обстановка, отдых. Вы слышали Чем вы занимаетесь, что вам нравится? Мы сейчас занимаюсь как раздомом и иногда встречаюсь с детьми и общаюсь с ними, гуляю с ними, ну, как вы видите детский сад. Детский сад на дому? Да. Отлично. Супер. Делайте это. Just do it. Все нормально. Но вы не найдете там полной реализации себя? Тут надо в личных отношениях с мужем реализовывать. Вас дети могут быть, нет? Надеюсь, да. Все, вот этим заниматься не получается, лечитесь. Я живу с дочкой пять лет и с мамой в разводе. У меня два вопроса. Почему дочка часто устраивает истерики? Не очень любим друг друга, но она только со мной себя так ведет. Потому что, понимаете, если.. дочка отвечает, я не нужен здесь, вот. я не смогу на все записки, на все ваши вопросы ответить, это нереально, здесь даже деньги подсунули, а нет, нет. не смогу, вот тут целое, я не смогу, нереально, даже ну, как не пытаюсь пробиться, нереально. Два-три вопроса, и все. Вот. Сами пытайтесь вступить свою судьбу с помощью лекций, работать над собой. Общайтесь с теми, кто доступен. Вчера меня чуть не порвали просто, до машины уже. Геннадий еще я всегда в этом случае вспоминаю, как этот, ну, анекдот про Котоваську, когда он в Спид попал, и как бы его хозяин выжимал, и ну, спирт капал, выжимал, ну Васька потом исток, почему ну, Выжимал чуть больше, чем получше. Дочь устраивает истерики, потому что, смотрите, вы, вот, вот смотрите, когда у человека есть а, муж, ребенок, отношения, понимаете, вокруг, то тогда он счастье получает от всех этих объектов, но больше всего нам стремится все-таки счастье от Бога получать. Когда есть только ребенок, и человек зациклен на нем, тогда мама сосет с его счастья. Вот ну, ребенок же дает энергию счастья, да? А вот сколько маме надо, она сосет от него, а ребенок, он не выдерживает этой нагрузки, начинает капризничать. Вот представьте, я сейчас вас кого-нибудь вот так в объятия возьму. Спасибо, Олег Геннадьевич, спасибо большое, супер. А если два часа так стоять? Вы же ну, говорите, ну, кого можно? Давайте опять менять. Вот, понимаете? А если двое суток? оставьте меня в покое. А дочка, сколько с вами вместе, очень близких? Она устала от этих отношений. Она У нас же ребенок, у нее нет разума, у нее нет выхода, у нее кроме мамы, ничего, никого нет. А мама на ней замкнута, потому что больше никого нет вопросов. Вот она истерики закапывает. Мы очень любим друг друга, вот в этом причина, это не любовь, на самом деле. Вы просто тянете силы друг к другу. Дайте ей свободы больше в жизни. Больше ну, служите людям, разомкните свою семью. Часто люди замыкают друг в и мучают друг друга там внутри, в этом круге. Они замыкаются друг на друга и мучают. Семья должна быть широкая, то есть надо служить людям в обществе. Когда вот семья создается Сразу медическая культура учит. Раз семью создали, сразу начните жертвовать кому-то, начните приглашать людей в гости, начните жить для других. Потому что семейный эгоизм, он замыкает больше, больше, больше, засасывает в отношения. Когда люди приближаются друг к другу сильнее, они начинают больше страдать. Это замкнутый круг. Чем ближе приближаются люди, приближаются означает ближе, и больше счастья друг от друга тянут, больше зависимость друг от друга тем больше они пренебрегают друг другу, меньше уважают друг друга и больше мучают друг друга и ругаются. Потому что, вот, допустим, меня кто-то должен кормить каждый день, да? Каждый день кормит, кормит меня. И раз один день не накормим, что дальше? Я буду кулаками стучать, кричать на него. «Где еда?» Ну, допустим, он вообще как бы не обязан суд Представляете, был такой случай вот в рыбе. Ну, как бы, ребята вот пища жизни кормили, кормили бабушек, дедушек много лет. И в какой-то момент у них пожертвования не стало, и они в один день вообще просто как бы раздали чуть-чуть, а больше а дальше не хватило. И эти люди просто, они начали там все громить, кричать, рад, мы хотим кушать, дайте нам кушать, понимаете, хотя люди просто чисто благотворительностью занимались, понимаете. То есть люди привыкли, каждый день там есть, они планировали уже, что их там должны кормить. Точно так же пример очень наглядно показывает, как мы мучаем друг друга в личной жизни. У нас вроде бы добровольный союз, да? мечты начали жить, и постепенно настолько привыкли, что если человек должен счастье давать, что если у него энергия кончилась счастье, значит, мы ему начинаем по что давать помню. И это вот так всегда и бывает. Допустим, муж пришел с работы, а жена его сдала. Я даже дверь открыла, и так тебя ждала. Вот. Он должен давать счастье, а он не может, потому что он устал на работе. И жена начинает из катать, потому что она не дополучила счастья от него. Она ждала, но не дополучила. А он и так устал, а ему еще не обматывают. И он начинает тоже орать. И так люди, вот, замыкаясь друг на друга, не имея молитвы контракта с Богом достаточного, не имея правильной жизни, они просто убивают свою жизнь. Потому что они... Ищут счастье, чтобы счастье не из того источника, которого надо ждать. Вот и все, в этом причина. Как помочь моей маме и себе пережить смерть папы? Он покинул тело полгода назад. Мы стали страдаем. И вижу, что мама не очень хочет жить. Опять, видите, замкнуты снопарка была. Папы нет, все, крайне закрыто. надо замыкаться на боге, а папе отдавать энергию. Папа ушел из жизни, дальше ему отдавать, помогать там двигаться вперед. А представки, она страдает, это означает, что она не только на себя не может накопить, но и ему не хватает. И стать еще больше страданий получается. Я молюсь, ну вот, и знаю, что папа где-то находится. Вот скажите, где он сейчас находится? Ну где он вставать, где? Где девушки? Вы хорошо молитесь за папу. А с ребенком вы точно вы сильно привязаны к нему. Вы мучите друг друга просто. ну когда дайте мне прохождение. Ну скажите, что вы мне хотите сказать. Папой. Не стесняйтесь. Разве это не так, просто я говорю. Вот с папой у вас сердце облегчается. Вот вы с папой. Не надо плакать, что плакать. Вот, с папой у вас сердце облегчается, вам легче становится сейчас. Но по поводу папы у вас все хорошо в сердце. Где так сейчас? Он был вниз шел для страдания, а сейчас вы его молитве разворачиваете, и он уже вверх пойдет скоро. И вы будете счастливы за него, за папу. Вот. За маму тоже надо молиться так же, и тоже ее разворачивает от страдания к счастью. Хорошо? Да, спасибо. У вас все нормально, вы лекции где-то около года слушаете, да? Нет, я уже давно, 4 года. Я но я в середине. Ну, наверное, около года нормально вы по-настоящему работаете. Я просто около меньше года в храм хожу, в Батайский такой. У а это -а -а. очень помогает, и мантры возближно читаю, ну, и в православный храм хожу. И, кстати, вот вы знаете, у меня еще один вопрос. Вот я православный человек, но мне нравится мантра, вот эта мантра, и мне нравятся люди, которые в этом храме. И вопрос, что ну я сейчас делаю для интонацию, а в православии этого нет. Ну как вот мы с этим разобраться? Там тоже есть, там, там же это, есть знание о том, что душа вечна. Просто понимаете, я сейчас вам объясню. Вот, каждая вера, она настраивает человека на свой лад с целью, с эм, ну, целью быстрой победы над судьбой. Допустим, православные говорят, что душа вечно попадает в ад, если она не предается Богу. А если, Передается вечно, попадает в Год. Понимаете, где-то описывают, что жизнь на низших планетах протекает гораздо медленнее. То есть, допустим, здесь проходит минута, а там проходит год. Понимаете? И с этой точки зрения, там как вечность человек уходит. Те, кто видит веч тонкий план, он не видит, что он как вечность уходит туда. Долго находится на низших планетах, с нашей точки зрения. Вот. И это говорится для того, чтобы люди все силы прилагали для того, чтобы жить честно, правильно, чтобы не попасть на низшие планеты. Потому что если есть возможность оттуда выкрасить, тогда что париться? Можно попывать там и назад вернуться. Вот. Ну то есть это предназначено для вот этого понимания, что нет, надо приложить полные силы для того, чтобы победить судьбой. Философия всегда помогает людям как-то.. Ну, ну, вы же понимаете, что нет ничего вечного в этом мире, не бывает так, что платно ну как? Ну, ощущение, вечно. что он в жизни ушел, вот ну, честно у вас такое ощущение. Как? Потому, у него всего 57 лет было. Что? У меня такое ощущение, что он раньше времени в жизни ушел. Ну, Вчера еще он съедал, мы его обманули, а сегодня, да, допустим, утром его уже не стало. Так, стал всегда реализм. такое ощущение бывает, потому что никогда мы не ожидаем, что люди уходят из жизни. То есть он не болел ничего, просто? Не болел, просто вы не знали. мы не знали, да, вернее, мы... но... У него сосуды были плохие, страдал, и у него произошел инсульт насколько сколько я вижу. там тронка Ну, тут болел долго, просто это не диагностировалось, все, поэтому он ушел. А ушел он по времени, как положено. А вообще, где он им, как бы видит ли нас, и как ему помочь? Нас он чувствует, вы ему помогаете, ему лучше становится. Уже. Но так как вы хотите наслаждаться, и поэтому вы страдаете. Вместо того, чтобы ему давать силы, вы хотите наслаждаться сейчас. Вы находитесь в разлуке. Разлука означает, что мы не служим. Когда мы искренне служим людям, то нет разлуки. Если вы служите кому-то, тогда вы связаны с этим человеком своей любовью, своей силой любви. И тогда нет разлуки, вы чувствуете его и счастливы. Но если вы хотите наслаждаться его присутствием, тогда это уже называется разлука, потому что присутствия это уже не будет. То есть люди вообще всегда в жизни должны только служить друг другу и не наслаждаться присутствием, тогда не будет вообще никакой разлуки. Всегда тут счастье от человека, и все. И даже он из жизни идет, все равно ты можешь ему дальше служить. Это вечное отношение. Но если вы хотите наслаждаться человеком, тогда даже если он есть, все равно разлука, понимаете? Вот вы хотите ребенком наслаждаться, она и катает. Потому что она вам не может дать больше, чем она может дать, а вы хотите больше. Вот все. Неправильное настроение в жизни рождает страдания. Начните служить всем, и вы не будете страдать. Спасибо. Нам спасибо, что так долго с лекции слушаете, что меняетесь. Я вижу у вас 4 года назад, которые были в депрессии, повержены судьбой, были несчастны. Счастливы тоже как бы критика такая. Отлично. Ну, женщина любит, конечно, так.